И снова всем здравствуйте! Сейчас мы проходим мануальную терапию, переходим к э, вытяжению шеи. И прежде чем приступить к правке, желательно все декомпрессировать максимально. Да, мы уже делали массаж, уже размяли, растрясли человека. Э, значит, будем дергать за череп, специальный приемы за череп. Для этого нам нужно, чтобы человек держался на столе. Обычно ну, этих. Западных мамолочках у них в стол сюда стержни такие вставляются, которые держат таз человека. То есть вот от L5-S1 я многократно повторял, что все, что находится ниже кости, дергаем вниз, все, что выше, дергаем вверх. То есть постоянно декомпрессируем. Сдвиньте чуть сюда. Вот, если нету этих стержней, да, ну просто большой тяжелый человек, он и так все прокрутит по собственной тяжести, да. А легкий человек он просто улетит со стола. Тогда можно посадить на бедра кого-нибудь, ну там, жену, ассистента, какого-нибудь, да, чтобы больше держал за бедра. Либо навалился прям вот так вот на бедра всем своим весом. да, Потому что ну, либо вот так вот держал, да, тоже всем своим весом. Потому что здесь слабенько держаться, лучше, лучше конечно, на, за бедра. Либо мы придумываем сейчас еще один способ. Так, ну а пока показываю сам прием. Значит, первое, можно просто ладонями поставить в затылочную кость. Сейчас голову. И вот так вот дернуть. Чуть-чуть почувствовал, да? Угу. Чем удобно ладонями, тем, что мы с той стороны пальчиками, вот, слышим, за... кость захватили, да? И с той пальчиком вот щупаем позвонок, какой нам нужен, допустим, седьмой. И прям его вот так вот держим пальчиком. Выдерживай. Потом там пятый, шестой. Может первый грудную тоже так вот дернуть. То есть мы пальцами там захватываем. Так, ничего не должно ездить. здесь. Видите, опираемся в стол коленями. сам не поднимаю голову. Вот захватили тут и... На себя может даже с доворотом с таким резьматом в бок ушел вот. ну, это получается немножко легонечко тогда усиливаем берем тряпочку ну она у меня уже бывалая во многих уже так надорванная чтобы не надорвалась, надо швом повернуть в ту сторону к ногам шов к ногам и кладем прямо на разорванную часть Здесь смотрите, в чем, что у нас добавляется, какие отличия. Во-первых, кому-то будет вообще достаточно просто растянуть вот так вот. И уже вот там все прокрустит. Бывают такие, например, субтильные девушки, да, которым вот дергать нельзя. Мало ли там еще, еще гемогиома у человека, ну, какие-то проблемы в шее, да, грыжа в шее. Да, то вот этого бывает достаточно. Покрутили, растянули и вот так раз, раз, атлант поставили. Теперь всем, кому посиднее можно, берем, натягиваем, расслабили голову, упор обязательно в стол, стол не должен ездить, и дергаем вертикально вдоль позвоночника. Вот, спрашиваем, докуда дошло? Mm -hmm. ну, я его да? ну, Я пока okay. легонечко сделал, mm -hmm. сползаю еще раз туда. Если у человека, там, например, третий позвонок, да, 3-4 примерно, да? Э, слишком сглаженный лордос. То есть они выпирают сюда. Обычно прощупать тяжело. Только обычно шестой, седьмой нащупывается. Вот, тогда мы дергаем с подкруткой, увеличивая лордос. То есть вот прям на 3-4 эту складочку ставим. Вот так вот, да, шея висит. Затылок уже ниже, видите, затылок ниже стал. Захватили вот так вот за скулу. Хватаем, естественно, за верхнюю скулу. Нижняя челюсть нас не интересует. И вот с такой подкруткой. Почувствую, да, разницу? Если хотим, чтобы дошло до грудного отдела, тогда дергаем вот другим немножко углом. Опять за скулу и схватили, да? Дергаем вот вверх уже, видите? Вот затылка куда идет на флексию, расшатали, почувствую, когда он расслабился и вот и живой, mm -hmm. вниз, так, еще раз подставляем, опускайся, опускайся, вот, если наша цель дойти до поясницы, до поясницы, если не дошло, там может потянулось, тогда под поясницу подкладываем что-нибудь, можно, конечно, подушку подложить вот сюда. Вот так, под ноги, например, чтобы поясница расслабилась, да? Вот первый вариант. Блин, Нет, пока. Второй вариант. Садись на попу ровно. Вот эта высота как раз, видите, высота таза. Чтобы он пояснице не И туда чуть сдвинуться Давай, покажись Вот, прям под поясницу Тянули и, в принципе, все то же самое Сейчас дошло Вот так Или в шею в основном идёт? Ну все, в шею в основном идет. Да Давай, погнись ну да, потому что не протаять, чтобы кто-то его держал за ноги Так, и тогда можно вот такую сделать Штуку как раз вот он сюда ложиться и вот этой самой высокой части под поясницу доложить Такой, ну, либо называется подушками Мейерман, либо просто вот такой вот мостик я просто несколько осторожен, что не так сильно тебя дергаю, потому что много раз придется показывать. Чуть-чуть угу. дошло, да? Угу. Еще вариант, если у вас действительно некому держать, да, можем... Ну давай, вытащим эту штуковину. Или попросить подтянуться его туда, чтобы заплатиться коленями за край стола. Чтобы еще раз положим, так, поясницы туда. То есть наша цель дотянуть до L5 с1 и вот эти пояснично-подвздошные вот сочинения вот здесь выщипнуть. Держись коленями. Угу. Так, ну, да, вот, коленями держится, видите? Вот. Можно, конечно, таким полотенчиком скрученным, но расстояние получается большое, поэтому используем петля вот, глиссона. Ну, она такая самодельная, на самом деле. Вот, Выкладываем по центру, чтобы все было. Это, соответственно технология точно такая же под затылок Сходу. глаза закрываем за верхнюю скулу да смотрите кухня зацепилась так симметрично вот упор обязательно в стол и выдергиваем а сейчас да, куда было Сейчас докуда было. Сейчас, ну Бедный отдел, да? Ну да. Так, ну, видишь, я пока осторожно чуть. Давайте теперь вы, вытащим. Вс. Оттуда. Ага. И ложись нормально на стол чуть повыше. Сейчас, сейчас, хватит, хватит, хватит, хватит. И еще один способ. Опускаем ноги. Захватываем уже тут надо поплотнее какую-нибудь найти полотенце, например. Вот такой вот скручиваем. И этот способ поплотнее. Угу, поднял. Опускай. Вот. И наша задача обе части нижнюю и верхнюю захватить кулаком, да, и не возле уха, иначе, если не дай бог, сорвется, ухо повредите, порвется ухо, а захватить вот там, то есть здесь по свободнее натянут, видите, чтобы он дышал, а вот там вот мы у затылка, у затылочных костей опять же хватаем. Здесь смотрите, что получается, если мы до этого череп держали так, то подняв голову вот так, мы дойдем до, через ременные мышцы, примерно до 5-6 позвонка. Тоже упор стол, расслабили и Вернули нормально. Угу. Вот там плотнее держите. С той стороны плотная натяжках, Вот прям плотно. Вот. Я уже сбился с какой там было у нас вариаций. Еще один вариант. Это толчок за верхнюю челюсть. Через открытый рот. Значит, берем небольшую салфеточку. Через рот. Да, там, ну, спр спрашиваем, в сторону челюсти нету. Там небо, только только за небо получается захват вот такой пальчиком. Окей, давайте. Ну давайте. Ну давайте. Интересный способ, ну либо резиновые перчатки там наденете. Вот за затылок берусь, то есть у нас он должен лежать прям буквально как бы на одной точке. вот такой, да? Угу. Когда вот это почувствовали, упор в стол, Раскрывай рот, нас только верхняя неба интересует, так что ничего страшного. Слабо, во. mm. Да, вот это было круто. Тоже есть, да? Mm -hmm. Вот. Так что берите все приемы во внимание. Их еще много у меня. Можно дергать и за ноги в ту сторону. Можно дергать, когда человек лежит животом вниз. Да, по плок солнцу. Подписывайтесь на наш канал. Академия Альфа-Топ. И ждем вас, вас на наших тренингах. У Олега Гудлина.